Всем привет! Хочу сейчас записать небольшое видео, чтобы канал совсем не заглох, чем я занимаюсь, почему у меня так мало свободного времени. Я довольно редко сейчас выпускаю новое видео, у меня большая загруженность на работе, сдача двух проектов. Я сейчас остался за главного человека, который со мной работал, был таким, сказать, тем и руководителем, он уволился, и часть его в сейчас лежит на мне. Мне это не очень нравится. Также вечерами я полностью был загружен с HTML академией. Вот только-только совершился интенсив сейчас у студентов. И еще я решил все-таки сменить работу и откликнулся на пару вакансий. Одну из них вы сейчас видите на экране это тестовое задание для GND студии вакансия GS разработчик казуальных игр. Вот нужно сделать такую вот игрушку небольшую, она включает в себя разработку слайдера, здесь всплывающее сообщение, там есть файл с данными, которые нужно будет рендерить, и по нажатию на кнопочку персонаж должен двигаться куда-то вот сюда. Здесь нужно будет читать шаги, отмечать чекпоинты. Я думаю сделать небольшой стейт, это все начислено JS. Стартовая позиция, локация наверное, сохранение в local storage сделаю а самое сложное, это вот этот элемент реализовать я еще точно не решил, как его сделаю, это скорее всего будет на svg генериться. канвас тоже возможно, но у канваса меньшая доступность клавиатуры и возможно я буду получать отрезок СВГ и в зависимости от длины отрезка я буду рендерить на нем эти точки, у каждого будет свой ID-шник. И дальше нужно будет подумать, как получать точное положение локации, перемещения. У меня есть несколько идей, я пока еще не выбрал нужную. Вот также здесь, если это будет один большой свг, то я пока затрудняюсь ответить, как сделать такие разноцветные штуки. Можно сделать градиент, но это не гибко. Я хотел бы знать. Точно, где находится точка, и от точки до точки я заливать определенным цветом этот отрезок. Пока не знаю, возможно, так высвое или нет, это в целом возможно, но довольно проблематично. Вот. Это, пожалуй, главная трудность. Наверное, я позже сделаю чуть более развернутое видео по всем тестовым заданиям, которые у меня были. У меня также еще есть несколько заданий по верстке, по лендингам. Я вообще не ожидал, что будет столько много откликов. У меня за три дня было более 150 просмотров, и где-то 10 человек мне написало. А я сам только на две вакансии откликнулся. Вот Поэтому этим занимаюсь в ближайшее время. Также я еще работаю удаленно из дома. И если получится, то я также об этом сниму короткое видео. Всем спасибо за внимание. Пока.